Привет всем уважаемые друзья, рад видеть вас на моем канале. Авторы Entertainment Weekly выложили промо-кадры второго сезона пацанов с новой героиней по прозвищу Штормовой Фронт, Сторм Фронт. Роль нового персонажа исполняет Аэкэш Фосси Вердон, и по словам Энтони Стара, которая играет Хаумлендера, ее героиня будет подобна гранате, которую забрасывают в мир семерых, она создаст для них целую кучу новых проблем. В комиксах этот персонаж представляет собой своеобразную пародию на Тора и Шазама с нацистскими чертами характера. По словам актрисы, это каким-то образом отразят и в сериале, однако конкретные детали сюжета все равно держат в секрете. Впрочем, известно, что данный персонаж попытается заставить корпорацию, ответственную за создание супергероев, вернуться к своим корням, то есть сделать упор на слове «герой». Можно предположить, что ничем хорошим это не закончится. Тот же Стар описывает тему сезона как дестабилизация, которая во многом будет связана с новой героиней. По словам актера «Штормовой фронт», молодая героиня с верой в старые устои, чьи убеждения столкнутся с участниками «семерки». Кроме того, благодаря умениям контролировать погоду она может дать отпор даже Хаумлендеру, что будет для последнего в новинку. Точные даты премьеры второго сезона пока нет, но можно предположить, что он выйдет уже в этом году. Спасибо за внимание. Видео будут выходить каждые два дня. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео.